Любая идеология требует крови. Терпеть боль, но это обычно для меня дело. Когда они узнавали меня, кто я, то конкретно прям нечеловеческая злоба на них находила. Это ты, это ты, тот самый художник. Для меня важен конфликт, важен враг. В Беларуси я вернусь. Не знаю, когда, но вернусь. Когда я освободился из Окрестина, я уже не возвращался домой, я жил у друзей, где-то это было на протяжении двух недель. Я подозревал, что из дома меня могут снова, снова вытащить и поместить там в какой-нибудь сфабрикованной статье очередной. Плюс на адрес родителей, где они живу и не прописан уже давно, давно постоянно поступали какие-то письма, звонки с прокуратуры и следственного комитета. Поэтому я решил покинуть Белоруссию и уехал в Украину. Я жил какое-то время на Украине, а потом, потом поехал в Европу. Я приехал сюда по приглашению одной культурной институции. То есть я приехал сюда как в резиденцию. Я подселился к девушке, которая здесь же, э, учится на архитектора, она немка, вот здесь трехкомнатная квартира. Ну вот это моя комната, я здесь живу один. Ну вещей я с собой взял не так-то много, в принципе, вот можно посмотреть. Это по большому счету все мои вещи, вот они умещаются здесь а, в таком вот рюкзаке. Ну, с ним удобно путешествовать, взял, накинул на спину и поехал куда угодно. Я провел акцию в двух частях, первую на избирательном участке, а вторую уже в ночь, когда начались демонстрации, протесты. Там уже на месте нашел знакомых журналистов, отдал им шмотки, сказал, идите, короче, снимайте меня, и я пошел. Кузьмич! Молодец! Кузьмич, молодец! У меня начали стрелять, китайские гранаты. Ну, и все начали как-то разбегаться, какой-то хаос начал происходить. Я потерял людей, которым оставил вещи. И, в принципе... В таком же прикиде, как на акции, то есть голом мне пришлось оттуда уходить. Да ладно! А -а -а! Сука, в ту же ночь, то есть под утро уже, там, в 4.30 утра, они, они меня пытались задержать. Пришли трое человек, трое людей в масках. Самый такой тяжелый... Для власти период времени они выделили целых трех человек на меня. Пытались своими силами выломать дверь, говорили с отвертками, что-то били, там ломали. К обеду у них получилось сломать одну дверь. Но дальше они составили на меня протокол и кинули меня в обезьянник там РУВД. Такое Небольшое помещение где-то. Не знаю, там метров пятнадцать было туда, человек тридцать набилось. В центральном РООД я провел более двух суток, и в туалет нас водили пару раз в сутки и забрасывали пару раз в сутки бутылку воды на всех, с которой мы вместе пили поочередно. Насчет еды, то есть там не было никакой еды, нас не кормили. Но самая, наверное, большая пытка, это была пытка сном, потому что ты не мог поспать, ты не мог, ты не мог просто лечь, это физически было невозможно, не мог вытянуть ноги. Людям становилось плохо в камере, мы не могли достучаться до, до охранников, чтобы, чтобы они оказали какую-то помощь. то есть В принципе, всем было, всем было насрать совершенно на, на то, что там происходит в камере, а на, на мучение этих людей, которые там находились с травмами. случай просто так получилось то что меня вытащили оттуда врачи и как-то это рандомно получилось совершенно наверное менты наверно просто не успели среагировать не поняли что произошло как я вдруг оказался вне этих стен Естественно, я прокалывал грудь себе без всякой анестезии, да? то есть я создал, создал такой обряд, который предложил уже впоследствии написал письмо в этот Союз молодежи и предложил им использовать этот обряд, где где этот значок он крепится не на одежду, а крепится на тело, то есть если вы собираетесь идти в этот то делать это уже по-настоящему, что называется. И, собственно, поэтому кровь, поэтому, поэтому ЗИГа. Родина мать, родина БДСМ, то есть образ Родины, с которой ты занимаешься таким определенным извращенным видом любви. Эта акция была, кстати, переурочена к ужесточению закона об экстремизме в Беларуси. Вот. Но власть не среагировала на эту акцию, то есть она не дала никакого ответа и, соответственно, я не получил никакого наказания. Когда приезжаешь в Берлин, первое, что бросается в глаза, это нестерильность, грязь, обшарпанность. Но в целом, мне кажется, что это какое-то проявление свободы. Есть, здесь, конечно, чувствуется право на город, что это право, оно отдано в какой-то степени людям. Естественно, в Беларуси это невозможно, и стерилизация таких сакральных мест власти в виде площадей, особенно это площадь Ленина, площадь независимости. Получается такой колхозно-картошечный агрогламур, который в котором, собственно, мы все живем. Как бы это прискорбно не звучало, но, наверное, мы заслужили то, что имеем. В Берлине сейчас вот, встретил Сергея Шабохина, белорусского художника, и он делает ресерч такой в своем проекте. Вот пригласил меня, мы с ним побеседовали, он... Разместил здесь кое-какие цитаты. Ну, вот одна из них, например, «Вне зависимости от гендера». Хоть белорусскому протесту и пытаются навязать женское лицо, но мне кажется, что называть его сугубо женским неверно. Женщина дополняет мужчин, мужчина дополняет женщин. То есть одно без другого не существует, и по-моему, это прекрасно. Если политик сильный, мощный, то он все равно имеет большой хуй... ход. И э, то, что он женщина или мужчина, не имеет совершенно никакой разницы. Акция «Считали Министерства фалокультуры это была э, первая работа, после которой я приобрел известность. Буквально за один день э, я превратился из художника, которого знали только узкие специалисты, либо там мои друзья-знакомые. Э, художник, о котором узнали люди вообще совершенно далекие от искусства. Очевидно? Да. <плес> <плес> Спасибо, доброе утро всем. Ну, мы сегодня в такой камерной обстановке открываем. Проект достаточно крупный, который объединяет в себе большинство пяти разных художников. Да, естественно, действие таблетки было, потому что.. Мне необходимо было возбудиться, чтобы у меня был регированный член. Но на этой выставке у меня, естественно, бы, я имею в виду, в, центре, в Национальном центре современных искусств, у меня худ стал, потому что ну, как бы на белорусское искусство у меня не стоит, и тем более на то вот, государственное искусство, которое... Министерство культуры пропагандирует, ну у меня не стоит. Потому что, простите, поэтому я прибег к помощи препаратов и плюс еще кинул планшетный на пол, там где порнуха играла. Не перформанс, это была художественная акция, это несогласованное действие против цензуры, которая царит в этом заведении, где нету современного искусства. Всем спасибо. Вот, естественно, Министерство культуры крайне не понравилось, что я наделал их на Я не они попытались завести на меня уголовное дело. Милиция проводила проверку по факту... По уголовной статье и пытались найти иригированный фалос, на которой была надета эта табличка. Изучали фото, видеоматериалы, но в итоге ничего не нашли, потому что я там все хорошо прикрыл, как-то как подсознательно понимая, что может это все плохо закончится. Была не очень приятная ситуация, что окружающие люди они пытались постоянно меня остановить. Кто-то советовал покаяться, кто-то советовал тормознуться. Но моя семья меня не поддерживает. То есть ни мама, ни бабушка, они, они негативно относятся вообще к тому, что я делаю и даже не считают это искусством. Моего отца нету в живых, он ушел из жизни в 2013 году. Сложно сказать, как бы отец отнесся к моему искусству, но я думаю, что он бы поддержал меня, по крайней мере, тому, как он мне еще с детства говорил, то, что, чтобы я не обращал внимание на то, что мне говорят, и или шел своей дорогой, или вообще, наоборот, делал наперекор тем советам, которые я получаю даже в том числе от близких людей. Для меня, как для художника, важен, крайне важен любого рода протест. Поэтому, когда в Беларуси сменится политическая ситуация и наступит такой ванильный, ванильный такой розовый период, то, естественно, я в Беларуси не буду, не буду ничего делать как художник, скорее всего. Я поеду, например, в ту же Россию, где последняя, последняя постсоветская диктатура останется после Беларуси и, скорее всего, буду продолжать искусство там. Для меня важен конфликт, важен, важен враг. Уехав из Беларуси в эмиграцию, в какой-то степени я потерял своего врага, но, ну, по крайней мере, находясь, находясь, не на, находясь не на войне, то есть находясь не на той территории, с которой мне пришлось уехать, я понимаю, что это в какой-то степени нечестно, то есть из-за из границы гавкать, и, пытаться укусить, все-таки нужно приходить туда и кусать там на той территории. Я постоянно думаю об этом и я еще не решил, как мне поступить на самом деле, но… – Страшно? Ну, – Наверное, не то, чтобы страшно, просто… Если трезво подходить к этой мысли, то понимаешь, что по возвращению на родину ты можешь выпасть из жизни, ну или, по крайней мере, из обыденной жизни на какое-то количество лет, в тюрьму. 33 мне исполнилось э, через пару месяцев после моей акции последней, которую я сделал на день выборов в Беларуси. Но это была, конечно, одна из концепций. Все-таки, э, ну, Иисус Христос провел, наверное, самую известную в мире акцию э, по своему воскрешению. И Каждый акционист, каждый художник может на него равняться. То есть я не огужистляю этот образ, а я именно отношусь к нему как к человеку. Не как к Богу, как к человеку. К человеку, который способен на все. Да, как человек, который способен на все. И, собственно, я считаю, что каждый из нас способен на очень многое, но мы себя загоняем в какую-то тюрьму, специально туда сажаем. Почему бы каждому не быть как Иисус Христос и не поверить в себя?